Латерально хороший объем прикрепленной десны как по ширине, так и по высоте. Я думаю, что причина этого, этой рецессии все-таки не короткое прикрепление уздечки, а именно такая небольшая дистопированность этого зуба. Не очень она даже заметна, может быть глазом в прикусе, но у него есть небольшое такое именно дистопированное положение в дуге ортодонтически тоже не обсуждалось лечение, поэтому мы приняли решение а пациентка была мотивирована только тем, что у нее постоянно здесь скапливался зубной камень, который при ее плохой гигиене мгновенно задавал весь тон, и все это воспалялось, у нее постоянно там кровоточило гноилось и мы вот только-только так ее санировали чтобы быстро прооперировать, чтобы ничего не произошло Дизайн. Удалена маргинальная десна. Выкроем лоскут латеральный. Отслоим полнослойно. Обработка корня еще раз. Да. Эдетай, керета, бор. и фиксация получилось. Вот здесь фиксация такая же, как всегда, двойными обвивными швами. Вот дефект. Вот в данном случае он образовался. Мы его закрыли губочкой, из прижали крестообразными швами. Я считаю, что нужно было сразу в эту же операцию ей сделать уздечку. Я, в общем, ее потом так и сделала, но пришлось второй раз уже тогда это делать. Почему я так считаю? Потому что, посмотрите, что у меня образовалось. Она тянула, тянула, тянула, тянула. И если она пришла снимать швы, у нее вот такая вот щель. Я думаю, что здесь разошелся шовчик вот этот вот маленький, который был наложен для стыковки вот этих двух лоскутов, на принимающем уже слизистом костичного. мы, к сожалению, не могу вам показать, но я сразу же через две недели после снятия швов сделала ей, принула пластику, и вот этот вот кусочек весь подшила, у нее вообще все хорошо, но она... Ну, человек вот с такой гигиены он, конечно... А такой? Понимаете, они когда очень хотят, они на какое-то время аккумулируются начинает приводить себя в порядок. А потом это опять все по привычной схеме становится плохо. Сейчас у нее все хорошо, но она не приходит, потому что боится никогда. Так, я хочу, нет, я сейчас сразу просто хочу с теорией закончить. Бывают такие сложные клинические ситуации, когда латеральная перемещением мы совмещаем с корональным смещением как правило это происходит в области первых маляров либо нижней либо верхней челюсти когда поверхность корня медиально щечного чаще всего что на верхней что на нижней челюсти настолько да, там глубокие высокие рецессии что корональным смещением не закрыть их но ну, а в этой области единственное что нас конечно очень обнадеживает там всегда есть достаточная зона латеральной прикрепленной десны как правило потому что уже анатомически эта часть жевательная она располагает большему объему прикрепленной десны в этой области. В таких случаях можно сочетать корональное смещение с латеральным. Я вам сейчас покажу просто клинический пример. Он ничем не отличается от того, что мы разбирали технически, по методу и обговаривали. Здесь есть три рецессии в области первого маляра, премоляра, второго премоляра и первого маляра. Как я сказала, самая глубокая рецессия, самая неприятная в области первого маляра. Медиально щечного корня. Плюс амразии. И эмали, и цемента. Ну, приняли решение для такого выбора дизайна операция О, зубы выглядят сами таким образом, потому что я сняла старые, такие не очень адекватные реставрации, все корни эти были закрыты пломбировочным материалом и уже был и кариес где-то какой-то такой пигментации, поэтому все было некрасиво, я просто все это сняла лоскут смоделированный но по сути у вас получается вертикальный разрез в области при маляра первого как при корональном смещении латеральный разрез в области первого маляра за ним туда плюс 6 миллиметров плюс ширина рецессии и перемещение как корональная так и латеральная из подготовка твердой мозговой оболочки, обработка поверхности корней, фиксация к хирургическим сосочкам и фиксация доступа, поскольку да, все-таки первые маляры очень тяжело уже снимать, у пациента не так хорошо открывается. Вот как бы мне хотелось вот шов, который вертикальный при латеральном, да, смещение же два вертикальных шва образуется, вот этот шов вот. И тот второй, он за шестым зубом, который при перемещении латеральным образуется. Ну и здесь, так как он при корональном смещении положен. Это 14 дней снятия швов. Вот таким вот образом это выглядит пока. Ну, дальше мы будем ждать, что у него вырастет. Он должен прилететь вот где-то в апреле или в марте. В марте, по-моему. Ну, будем уже смотреть, наблюдать здесь эту картину, как это все будет. Это тот же да, из Якутии пациент, просто уже с другой стороны. Это они вот спилили и все. Ну, смысле, Сказать, вот они, нет, я здесь сделала, закрыла, вот они, вот края реставрации. Да, здесь. Ну, он дал хлоргексидин, он полоскал, и, и поэтому он, это все черное. Но это все да, это вычищается он пригласил, вот он приедет в марте, я его почищу, уже приведу это в порядок, но и будет какой-то результат, потому что это, по-моему, ноябрьская операция, где-то как раз получится у него полгода, будет уже какая-то ясность, что у него с этим. Меня, конечно, больше всего беспокоит его вот этот премоляр, потому что он такой, с такой рецессией кандидат уже на какие-то варианты с удалением зубов, чего бы очень не хотелось, потому что у него и так там достаточно много проблем в полости рта. Да, все передохнули, голова немножко проветрилась. Все. Бой. На самом деле э, какое-то бытует последнее время мнение, что коронально смещенный ротированный лоска в модификации Санкизукели представляется чем-то сложным. Мне сегодня бы хотел развеять ваши сомнения на тему использовать этот метод при устранении множественных рецессий или не использовать. Э -э сторону использовать почти всегда да, если есть для этого показания. Ротированный лоскут, это у меня так привольно написано, официальное его название этой методики, коронально смещенный ротированный лоскут в модификации Massimo санктис Предложен к использованию этот метод в 2000 году, он самый молодой, свежий, инновационный, да, с учетом многих признаков и факторов, о которых мы сегодня достаточно много говорили. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения